Я для себя считаю просто обязательно выпустить видео в поддержку Слепакова, потому что вот эту вот травлю, когда толпой набрасывается на одного, я с детства не переносил, и никогда даже в школе не поддерживал никаких бойкотов против каких-то одноклассников или одноклассниц. И вы знаете, все эти бойкоты легко ломаются, когда есть люди, которые не молчат тихо в сторонке, открыто высказывают свое мнение, и спокойно игнорируют завывание отморозков. Вы естественно все видели кадры, когда демократическая толпа стаскивает своего противника со столба, и начинает его дубасить ногами. Эти кадры очень даже показательные. Да ребятки, это и есть настоящая демократия, и всегда народная демократия, не ограниченная законами, была именно такой. Сегодня они стащатся со столба и поколотят незнакомого им человека. Завтра они точно так же виртуально растерзают бывшего героя-оппозиционера, Который вдруг сказал что-то, что им не нравится. Они не понимают, что Слепаков никогда не был революционером, он просто описывал стихами и песнями то, что видел. Без злобы и с чувством юмора. Посмотрел на этих – описал, посмотрел на тех – зарифмовал. При этом никто на него не обижается, а даже наоборот. Приглашают на корпоративы и просит спеть эти самые песни. Потому что у людей есть чувство юмора, а у борцов за демократию и свободу слова чувство юмора отсутствует напрочь. Они все воспринимают буквально, именно поэтому они записали когда-то Слепакова в оппозиционеры, и именно поэтому вдруг так внезапно в нем разочаровались. Ах он оказывается, не с нами, ах он значит против нас, тогда отту его. И начинается самый древний природный демократический процесс, когда стая шакалов, волков или гиен набрасывается вместе на выбранную жертву. Кто сильный, тот и прав, кто собрал стаю побольше, тот и молодец. И если диких животных еще можно понять, они обеспечивают свое существование, то у людей со жротой уже давно все в порядке. А вот животное злоба у некоторых никуда не делась. Причем они смелые только в стае. А потом, когда их загребут по одному, моментально начинают плакать. А вот у меня мама одинокая, а вот у меня бабушка больная. Но про своих матерей и бабушек они вспоминают потом. А пока что радостно дубать от любого, кто попадет под ноги. А что, это же весело, это прикольно, это демократично. Недавно на подкасте у Юры Хованского я услышал прикольную фразу от одного гражданина Украины. Ну, ты же помнишь, как это было у нас в Киеве, да? Люди просто вышли и сколько там, три месяца, четыре месяца торчали на центральной площади. Я ни, ни, ни на что не на, намекаю, просто вот напоминаю, ребят, как это было в Киеве. Люди вышли и остались на центральной площади, пока Янукович не свалился со стороны. Ну еще ошибка, пизжа стала жить. Ну, чувак, в политическом плане определенные сдвиги есть, скажем так, по крайней мере политическая жизнь у страны теперь появилась, она есть, она работает. Скажите, а сколько людей вы согласитесь отправить на тот свет, ради улучшения политической жизни в стране, а готовы вы отдать свою жизнь? Нет, не ради повышения зарплат, не ради расселения народа во дворцы, ничего этого не будет, а исключительно ради улучшения политической жизни. Хотя было бы еще неплохо разобраться, что это такое, и в чем оно выражается. Я подозреваю, что при улучшенной политической жизни, когда человеку скинутся с столба, то его уже забьют сапогами до смерти. И никто не посмеет заступиться. При улучшенной политической жизни Семена Слепакова за один стишок выкинут не только из Твиттера, а вообще из страны. А еще при улучшенной политической жизни веснующаяся толпа схватит человека, который два лет назад вытащил государство из трясины. И радостно разорвет его на кусочки ну или повесит по всеобщего улюлюканья, или расстреляет вместе с женой. Похожие кадры строительства демократии мы с вами уже видели в разных местах. А почему сбежал Янукович? Очень просто. Ему было куда бежать. А Путину бежать некуда ситуация у него безвыходная. Отдавать себя на суд демократам ну, это развлечение сильно на любителя. Вот, почитайте, что писал там Народ Слепакову. Вот это и есть суд толпы, вот она истинная свобода слова, и вот она настоящая демократия.